Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня пользу изображению Штревух Здравствуйте, ребятки, с вами расхититель помойки. Это пушечный контент, мощный заряд, потому что это вы его заслужили. Помоечка радует меня, полностью одет с помоечки, обут с помоечки. И помоечка дарит прибыль. В этом видео я вам покажу, насколько сильно она меня кормит. И вы видите, как я добываю находки в помойках. Я сегодня не без подарков, потому что помойка меня радует. Для вас я припас в этом бардачке сюрпризы. Открываем бардачок и узерцайте это туповые находочки с помойками. Помоечки. Был найден айпад на стриме. Айпад полностью рабочий. Работает прекрасно. На 32 или 64 гигабуйта памяти я уже не помню. Все прекрасно. Сенсоры. Все работает, ребятки. А вот эта пятитысячная купюра мне досталась по помоечки. Я, у ребятки, решил ее разыграть. Ведь помойка дарит кэш и гаджеты, и электронику. В моем мини-розыгрыше на первое место полетит 5000 рублей, а на второе место победитель получит вот этот шикарный. Ебучий. От открывайся, блядь. Вот этот шикарный рабочий айпадик, который работает просто В Ребятушки, разве это не сказка? Для того, чтобы это заполучить, нужно всего лишь на всего поставить лайк под бредос, написать в комментарии как можно больше комментариев, также прикрепить название своего ID в ВК, но ну не ссылку, и свое название инстаграма, ну для связи, что кто-нибудь там, телеграм, мне без разницы. Победителя определю через 4 дня на моем лайв-канале. Всем удачи, и приятного просмотра. Поехал в закатрой битушечки на помоечку. сразу. Ребят, какие ребятушечки, Битая картина какая-то. Стекло, видите, разбилось. Кто-то ее купил и разбил. Я, по выкинул. Она даже запечатанная. Здесь какая-то смесь. Смесь цементно-песочная. Это же для того, чтобы стяжку делать. Но она закаменела. А вот здесь тоже закаменела. Оу, щит! Да тут сразу находки. Ребят, какая-то сумка. Для ноутбука, что ли? Да! Это сумка для ноутбука. Это в кармане даже лежат наушники какие-то японские с переходником под iPhone, ребята, обалдеть Ха, вот это прикольно а что, сумочка в целом неплохая такая, держи дистанцию подробности на сайте без ДТП РФ застегивается да. для ноутбука, кайф забираем, так вот это о, фирма Термит Ребята, фирма Термит, это пушка Вот это я беру на продажу О, колготочки, 20 рублей Забираем Вау, нифига она прикольная Смотрите, какая толстовка от бренда Термит И вот тут такой рисуночек Рассветка топовая Женская она, походу Какая-то футболка Оу, кстати, чиндем. А что за принт? Оу, ребятки, прикольная. Это на меня. На меня футболка. Но море драма. Смотрите. Буду я ее носить. Прикольная футболка. Это ж для мыльно-рыльного всякого штучка. Мне это надо, ребятки. Корзинка подвесная. Мне надо вот это вот. Это на полку вешается вовнутрь, короче. Алюминий. Ребятушечки. Алюминий. О. Опа. Ох, ребятки. Здесь бритва. Бритва. У меня, кстати, дома такая же лежит. Если рабочая, может, себе оставлю. Потому что я все никак не могу найти себе идеальную бритву в помоечке. А это триммер с такой вот насадкой, которая регулируется, видите, по миллиметрам. Ну, состояние хорошее. Я думаю, будет работать по-любому. Так пахнет Диор. Я знаю, что точно. Знаю, что он... Фен нашел, ребят, вот такой вот шляпный, ушатанный. Мулинекс. Наверное, выдерну провод. Нет, собирай, Купят фен? Берем да, тогда фен. Надо, да. А это что такое? Дыня сушеная, ребятки. Какая-то косичка из сушеной дыни. Интересно. Есть тут червячки? Вроде бы нет червяков. А ну попробую. Ну такое, кушать, конечно, можно. Какие-то баночки. О, вот это классная бутылка для того, чтобы запивать эти таблетки. Дим, лови. Попадай. Ой, сколько тут находок и все на дне. Смотрите, толстовка. Адидас? А не, не Адидас. Но тут три полосы, как в Адидасе. Неплохая такая, кстати, опасная. Орехи, ребятки, грецкие. А ну-ка их тут много. Как они? Нормальные, не? Да, не могу поломать. У меня руки слабее стали. О, они нар... а, поеденные с червячками. Опа. Ну вот. Что-то нашел. Какие-то лапти. Уго 44 такие здоровые. Это ж на меня. На меня, ребятки. Так, а что тут еще за коробочки? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Бруно Беллини. Милано. Это запонки с Милана. Это какой-то куб с батарейками. Смотри. Ребят, что вот это такое? Я вообще не понимаю. Сет, Up Down Reset написано. Это вот, видимо, человек любил вот так одеваться, ну как бы дорого и богато, и в костюмах ходить, и запонки выкинул свои какие-то старые, наверное. Я вот чувствовал, что где-то тут что-то топовое лежит, поэтому перерыл помойку и нашел там в самом углу этот пакет. Может еще вот тут что-то найду, вот здесь я не рылся до дна. Казалось бы, рыться в помойке, это же и так дно, но нет, я хочу достать ниже дна и пробить дно. Ох, бургер для меня. Или для тебя. Димон, хочешь бургер свеженький? А? Так он свежий. Он свежий бургер. Макдональдс кормит. Дима, почему ты боишься? Ты не отравишься. Нельзя, он свежий. Но вы, конечно, ребят, не вздумайте за нами повторять, точнее за мной, потому что я его сейчас буду кушать. Ммм, пахнет. Он очень приятно пахнет. Ну, я сказал, он свежайший, ребят. Он свежайший. Я выбираю жичка и... Я выбираю жичка Вот теперь можно ехать дальше. Платье какое-то, но ну, в Питере такое не покупают вообще даже летом. В платьях только в Питере ходить, жопу мерзнуть, это чтобы. Джинсы. Диман. Таливелледжи. Сейс 42. Матня целая, значит берем. Вот тут коробка, мне что-то есть походу. Да. Ох! Нифига, какой козырный. Алюминиевый это латунь. Походу латунь, но может покрыта алюминием. Покрыто алюминием. А может его продать будет дороже чем ну, он убитый да дай сюда дай сюда мини вот так проверяется ребят латуневые смесители вот латунечка одна родимая родимая в ребятушечки. вот она сейчас еще потру для полной проверки Латуню, ребятки, чистокровная. Да тут вообще килограмм. Макфа, это макарошечки. Дима, Всё. здесь, короче, червячки, вон, личинки и насрано. Да. Вот, вот, упал уже. Червячок. Червячки, да, здесь а завелись. Вот это? А вот О, это печенье ездят. в шоколаде, это пушка, да. Это чай в коробочке. А вот это? О, это что, фазовати Финики сушеные фазафати. О, это кофейёка, карабика, Это молотый, это на для кофемашину. Ой, да. Это что такое? Карамель сол. Чай карамельный? Улун. Обалдеть. Улун какой-то карамельный. А тут червячки тоже, наверное. Слышь, да тут тоже червяки. Ну вот же, блин, видишь? Ну они там, сто процентов. Я тебе вот отвечаю. Металлолом летит мне прям в карманы Это что такое у нас? Это вытяжка у Тупо вытяжка, металлолом Вот, там движок стоит Движок там вообще, наверное, маленький На медный провод, вот этот провод снимаем точно Печенюхи вообще сказка, ребят Три пачки, смотрите, юбилейные глазурь Помоечка балует, да Оу, oh, щит, сытная кормилица вот здесь что-то оставили для нас. И что тут оставили? Ботинок какой-то. И там еще второй. Кендал Кулини. Фирма Кендал Кулини какой-то. Ну они подушатанные. Токарди фирмы? Бери, Токарди, бери. Токарди, бери. Вот это, я думаю, брать не стоит. Из-за вот этих носков это никто не купит. Ну окей, давай возьмем Может реально купят. Хотя бы за 50 рублей. Опа, мыльнорыльная. или заморозка? Замороженные эти всякие эти клюквы вот, мясо с морозилки выкинули. О, тараночка, фу, рыба, короче, дерьмо одно. О, ребята, о, стекс, лейс, нежная сметана и лук. Ммм, там оставили меня чуть-чуть, вот, чуть-чуть на донышке, но мне хватит. что делаешь? Сморгаюсь. Не, все-таки Принглс получше будет, чем этот Лейс. О, детская вот курточка, обалденная. Литл Лео, сказочная, забираю. Она мне пригодится. Ох! кепочка ДМИКС! Лапти! <свят> <свят> <свят> это что такое? А это для производства. Охренеть, это для производства сумок. Да, это для Прикинь, сумок. ребят, это вот из Я этих штук делают это... сумки. И их тут очень много, этих кронштейнов. Сумок так на наверное 10, на 8. Нам это не надо, вот кепочка ДМИКС интересная тема. Ее может купят у нас на рынке. Купил? Да. А, я думал, нашел. Нифига себе. Ты шустрый. Сейчас еще будешь сильней шустрить. Ну ты пока, кушай, Дим. Кушай пока. Я тут все найду. Самое топовое. Сейчас айфоны мне будут попадаться. Макбуки, аймаки. Ну вот, да, уже пошло. Вот, смотри. Вот это купят. А что мне нравится? Я их заберу. О, колокольцев. Ребятки, если вы не поставили колокольчик, то поставьте. Это самый идеальный для этого подходящий момент. Переподпишитесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы вам приходили уведомления. И поставьте колокольчик на все уведомления. Это надо делать для того, чтобы вы не пропустили этот топовый контент, который вы заслужили. Ох, южные сладости, ребятки, рахат лукумы. Геленджик, кабардинка. Кто-то вот в этом году, короче, там был в кабардинке, в геленджике. Червячков нету здесь? Да вроде нет червячков, попробую. Ммм, свежее. Отложи, если хочешь, угощайся. О. Ой! Ой! М -м. Ребят, пакет с котяхами. Но вот это вот уже песня. Это вафельки. Видите, ребятки, как вот люди делятся на две категории. Те, кто покупает, и те, кто находит бесплатно. Это я про меня именно. Сейчас мне только еще запить под это дело найти. О, тоже шоколадочка. Но ну, это мой твикс, короче, альтернатива твоим твиксам. Вот она здесь у меня. Только он какой-то беловатый. Это значит, он просроченный. О, еще! Еще вафельки, у А это уже сюрприз написано. Угу, вафли, вафли, вафли, сюрприз. Вафли, вафли, вафли, сюрприз. Ой, так, кто тут? О, электроника. Это что такое? Ребят, что это такое? Порошок для ингаляции. А, это какой-то порошок для ингаляции. А вот тут какие-то наушники. Ну, самые дешевые, поломанные. Это не интересно. А зарядка для Nokia, вот это интересно. Это еще можно продать. Рекам какой-то. Тут навигатор был, походу. Солонка металлическая у ребятушечки. Вот это интересно. Вот это я беру. Это купят. Еще, еще. кружка есть вот такое с животем. Это мой чаек вот в животе он у кого-то. Мерзкая кружка на самом деле. О, термос купят на барахолке. А где крышка? Так, настало время мне перекусить. И для этого я иду на помоечку. И буду дегустировать вот это вот рахаты лукумы из этого Крыма. Которая мне подомо... помоечка подарила. М -м -м. Тут что-то набросано, как будто червяки. Вообще похуй. Как меня задолбал этот Питер, я хочу отсюда переехать в Сочи. Кто живет в Сочи, пишите мне в ВК, я хочу с вами пообщаться. Я реально устал от Питера, от этих холодов, от ветров. Тут зима очень длинная, и меня это на стопи сделало. Вахве ништяк, по мой Что это такое? О, женская борсетка прикольная. Поясная сумка, точнее. Ну, как прикольная. Видно с рынка, качество дерьмо. Молнии работают? Работают, значит купят. Рюкзак женский. Рюкзак Даниэль Патрити. Даниэль Патрици какие-то. Застегивается он. Застегивается. И на вид как кожаный. Купят. А вот это что? Это вот какой-то тоже рюкзак светлый. Но вид у него, конечно, бомжеватый. Оу, The North Face у ребятушечки. Вот это деду надо. Вот это приятный сюрприз. Вот такое я и хочу находить. А внутри еще и 2 рубля есть кэшбэкер из помоечки у ребятушечки. А вот тут машинка у ребятушечки Lamborghini, как у Влада А4. Вот это, я понимаю, помоечка комфортабельная с крышей. Думал, это макбука, ну там что-то есть. А что это, Дим? Ой. А, осторожно, блядь, это соляная кислота. Раствор соляной кислоты. Это набор это юного химика. Давай химичить. Это набор юного химика. Это вот сюда эти колбочки вставляются. Это набор юного химика. Надо тебе колбы вот эти. Соляная кислота, ребятки. Десятипроцентный это раствор, а не стопроцентный. Так что не очкуй. Тут все для детей. Это для детей все сделано. Давай смешаем уже. Азотную и соляную. Раствор азотной кислоты. Ребят, я не знаю, что будет. Вот, налил азотной туда кислоты. Он спрятался почему-то. А я в школу косил, но на химии меня не было. Я не знаю, что будет. Так можно живот чуть-чуть ее добавить. Вот. Раствор соляной кислоты в азотную добавляю. И чё? Ничего. Ничего не происходит. А бы было, то -то бы... Раствор аминьяка водного. А Давайте туда и аминьяка вот да. этого добавим. Ой, оно! <свы> оно... <свы> оно... <свы> оно мне отлетело в лоб, соляная кислота, ребят. Тупо я кинул и капли мне в рот, хорошо хоть не в глаза. Вот это было очень опасно. Не вздумайте за нами повторять, точнее за мной. Я вот химию прогуливал просто. Давайте добавим туда медь серно-кислая. Медь серно-кислую я добавил, и ничего не происходит. Так, а если железо хлорное? А, ну в каком-то пакетике неинтересно. Металлическая пыль. Давайте металлическую пыль добавим. Ну и ничего не произошло. Так, и цинк. Цинка там чуть-чуть. Кусочки цинка. Добавил цинк. Ну и ничего не происходит, ребятки. Ничего абсолютно. Не покупайте такие наборы. Это все на ебахтунг, ребят. Если вы хотите каких-то ощутить эмоций... Ничего не происходит. Ничего. Оно просто выливается. Дим. Олово вот еще добавим. то. Короче, я ожидал большего, ребятки. Я думал, там сейчас взрывы будут всякие, там экшены. Опа-на. А там что-то висит в пакете какой-то пледик черный. Интересно. Вот тут шмотки. Это что, пледик черненький, ребятки? Топовый черный плед. Вот это мне надо. Это в гараж, в ребятушечки. Топовый плед, реально, зацените, какой мягенький. Но он весь шерсти. Но ничего страшного, ребятушечки. берете Берите ложки, вилки. Вот статуэтка интересная. Там изображен какой-то кубок и написал Бахтер. И вот такие ложечки. Что там такое? Найки, ребятки, найки, Арик сразу Тут видно. косяки есть. Маленькие косяки, размер 30... А, размер 41 первый. Нормальные, типа их... А, не, ненормальные. Дырявая подошва прям на Ребятушечки, вот. вон он мой палец. Видите, где? Вот он Вот он. Пустая. А может быть HDMI кабель новый. Опа, чувак, вот этот джекпот Нам Ой, повезло что, дико. Бля. Нам дико повезло, Ребятушечки, 5000 рублей когда-то стоило. Представляете? Вот это вот шляпа, 5000 рублей. Так, а здесь что? О, конфетки. О, шоколадная медаль. Только она, походу, просроченная. Видите, шоколад не белый. О, с Берем. они? Берём. А, нет, стоп, он гнилой. Н нет, не Пожди, а что ты его бьешь тогда? А, я ну думаю, он весь плесень. Думала, он ты хотел Мургенштерна побить. Я за него мазу тяну, это мой кореш. Игрушки аккуратно не сори. О, Где? О, вот это и на 3D принтере делали гитару. Смотрите, ребят, на 3D принтере распечатали. 3D ручка, точнее, обалденно прикольно, чё? Оно гнется, вот ломается. Фонарик маленький. Полиция три ваты. Полиция три ваты. Да он, он, отходит. Да дерьмо, они а фонарик. Ну, можно с собой взять на ключи повесить и все. Я поприкалываюсь. Дима, охренеть! Дима, iPhone! Айфон, обалдеть, одиннадцатый, смотри, одиннадцатый айфон нашел, охренеть, обалдеть, крутой, у вас тут всегда айфоны выкидывают, айфон вот. нашел я, бери, бери. спасибо, Все там, тяжелый, с находками, вон там разорвись все аккуратно, блин, тут темно, я уже не вижу нихера, хера бери. фонарик, Ого! Топ находка, кошачий лоток. Опа, опа, опа, я чувак! Тут улыжу, я тут Жижу. Ай, это что? Это что лак улыжу? для снятия лака. Антистатик. Мэтчик скрепляет и а -а -а. прилепляет. Антистатик. Не надо? не надо, что Шампунь? Детский? Надо. Но он, наверное, просрочен. Он просрочен. Они уже как новые, слышь? Я после Артура. О, опа. Ребята, это что такое? Я такое никогда не видел. Это раскладной стол. Я такого стола ни разу в жизни не видел. Обалдеть, эта конструкция какая крутая. Давай, Дима, ломай. Доставай металл, забираем. Металл, это конструкция. Вот. Кто-то хотел уже разломать. О, Давай, Дима, давай. Металл, это надо нам. Металлолом-то надо нам, да. Тут рублей на 50 точно металла. Опа! Приодеться. Помойка дарит одежду у ребятушечки. Оу, щит! Футболка топовая БМВ Мотоспорт Походу Арик, смотрите, БМВ Значок и Пума Это, ребят, БМВ Мотоспорт В Пуме продают Это тебе да. гоночная, да, будешь гонки гонять нас. вот еще есть из Остина вот мужская одежда Бери Тут мне. футболочка Нет, Бери, давай тебе, вот обувь тебе Кстати, походу твой размер да. Охренеть, зимние валенки Ой. Вот еще футболка Лос-Анджелес. Нормально. Из магазина я так... Остин. Да, ты ждал. У меня футболки... ждал? У меня все футболки вонючие. Вонючие у него футболки, что? говорит. Ой, Дима, тебе штаны. Что? Спортивки. Может? Хотя не, они тебя большие будут. Это на меня. О. О, это такая фликса, типа под низ Есть одевать. Шорт. Да, шорты, они огромные. Куда? Вот этого, не О, а это что? Диме, шорты, дай... Дима, да вот эти я ему возьму. Кстати, тут висит тупо куртка Рибок, Арик, Арик, ребят, Арик, размер М. Куртка Рибок, тупо висит, типа, давайте берите меня. Вы ну, представляете, сколько стоит куртки Рибок? Вообще они дорогие, пипец. Только она походу женская. Да, она какая-то приталенная. Она мужская или женская? Я не пойму. А нет, пойдет на меня. Сейчас одену, а то прохладненько уже. Ну вот как-то так, зацените, ребята, Одел эту куртку Рибок, она оказывается не женская, а мужская. Ну, Довольно-таки теплая, подушатанная для помоечки самое то. Это именно та куртка, которую я искал для помоечки, очень удобная. Помойка одевает, ребят. Сейчас как раз вечером стало прохладная. я до этого был вот в такой куртке, видите. Ну она когда-то была белая, в итоге уже стала грязная. Я ее, наверное, даже выкину, мне она не нужна. Вот о, на зиму. Неплохие такие штанишки роба. Селфи-палку Дима какую-то нашел. Чехлы от айфонов пятых. Дим, ну ты серьезно, их никто не купит у нас. О, нифига тут робы. Чувак, это топовая роба. Это можно в сервис пойти продать. Как же круто то, что помойка так сильно одевает. Мы набрали огромную сумку здесь вещей. И я вот куртки зимние уже стою благодаря помоечке. Мне уже не так холодно. Просто сказка скажу ребятки. Я танцую, потому что это счастье. Проникли в закрытый двор. Вот идем здесь пешком, потому что он закрытый. И там мы под шлагбаумом пролезли. Чего там, Дим? Микроволновка? Нифига, Медные запасы. Микроволновка какая-то. Но ну из нее все подоставали. Видите, все движки, все самое ценное. Опа, нифига все, ребят. Клеевой пистолет. Классная находка реально целый. Возможно, рабочий пригодится. Нифига себе! Что ты нашел? Я там котлы палоид. Какие котлы? Часы. Что такой часы? Да, подожди! Лимон дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, это дай, дай, дай, дай, дай, это вот на шее вешается Такое ожерелье женское Норм Еще на шею вешается Вот такой вот кулон О, медаль какая-то, смотрите Вот что я люблю Макдональдс, 30 лет Макдональдс А, вот это крутая тема Это чтобы что-то не потерять Видите, какой брелой Прикольный, и здесь тоже такая тема есть вот эти лаки, я думаю, купят, ребятки. Они красивые, реально. Вот, в этом закрытом дворе, у ребята, есть еще одна помойка. И мы сейчас туда пойдем. Вот она, вторая помоечка в ребятушечке. Я надеюсь, она порадует меня. Я хавать захотел. Ребята, кушать хочу. Это бу какая-то с плесенью О, яблоки. О, да. Вот это уже норм. Планшетик Samsung. Ну, к сожалению, с битым экраном. Что за? Это или телефон, что ли? микро SD можно. Сим-карта вставляется. Значит, это телефон, а планшет какой-то. Модель SM Test 211. Да, я думаю, это шляпа, ребят. Но видно по нему, что он старый. О, он даже включился. О, нифига. Вы видели, картинка появилась. Че, все, больше не появится. Ребят, появилась картинка и просто исчезла. Это Samsung Galaxy Top 3. Но экран битый. Соответственно, сенсор будет работать или нет. Яблочки там еще всякие. Неплохая такая закрытая секретная помоечка в этом дворе. Подарила рабочий по ходу планшет. Вот эту тему я заберу. Это от когтеточки вот эта палка, которая целая. Я дно, по-моему, отдельно найду для нее, Потому что тут все эти днища, они, видите, все в шерсти кошачьей. Вот этот планшет очень долго включается. Может хоть сейчас включится Он в тот раз включился, вырубился Сейчас может опять включиться О, запикал Ой, все, Но ну он выключается Наверное батарея сдохшая Короче, если этот планшет рабочий То за 800 рублей на авито отлетит со свистом Ух ты Это же эти акулы У Влада А4 были такие Я такую находил акулу А их тут две Посмотрите, что в помойке водятся В помойке даже акулы плавают Ребятки где? где она будет вот там она настолько сытная ясно, ну открывай тогда врата в мир находок ну короче, если что у нас ключей нет от помоек они будут сейчас подбирать вы что делаете, а? а ну, мы бомжи мы бомжи нам надо что-нибудь найти. Вот мы, смотрите, вот, алюминий мы нашли. Вот. Мы хотим еще, тоже. Ну давайте мы металл вам оставим, а мы себе возьмем обувь, если будет. Вот так кроссовки, может, там. что-нибудь. Мы мусорить не будем. Мы аккуратно. Так, посмотрим, так. Обувь. Во, вот это есть. Угу. Металл замену на лапте. Все. Ой, так это шкура лисия. Это с хвоста. Это шкура лисия, ребятушечки. Это можно вырезать и сделать себе чехол или сумку, или кладчик маленький. Это на скутер можно прицепить. Вот, руль обмотать, там ручки, газа вот так вот. Или вот сюда нашить. Смотри, квадратик будет весь такой в шерсти. Охотничий мопед получается будет. Опа, сколько маленьких бачков, а вдруг повезет, я первый. Оп, чик, вот сюда. Опа, чик, оу, да. О, чайник. Ну, чайник это шляпа у ребятушечки. Чайник мне не надо. О, нифига ты мощный. Ай-яй-яй, больно. Где провод? Провод куда дел? Сюда его, на кастрацию О, это медяшка, Димон Забираем Так, а тут что за коморка? Там кто-то что-то прячет вот здесь Видите, отдельное помещение Тут дохляком воняет Что написано? Внимание, ведется видеонаблюдение Штраф за выброс строительного мусора До 100 тысяч рублей Где камера? Видеется видеонаблюдение. А камера где? Наебахтунг, ребятушечки, камеры нет. Нашли металла вот, прутки. Гнут, пацаны. Давай, Димон, я в тебя верю. Гни ее полностью. Ну, ты сильный парень. Видно сразу. Силы очень много в тебе, Дим. Дай мне согнуть. Я сейчас ее согну сразу же. Вот так вот, вот возьму. Смотрите, ребятки. Ой, вот это сломал я Вот, теперь это руль получился Как у велосипеда Вот так вот Это уже самокат руль бетушечки, трюковой И вот это берем вот так вот доламываем да, вот Опа Что тут, блин <глазвит> У меня мускулатура большая просто, Дим О, голубки Голубьёки Что там стрижут вот эти лапки стрижут лапки от всей земли стрижут добро моим на благо за красивое спасибо помойку благодарить надо помойка ты меня корми корми за все во имя блага и за красивое накорми и благодарить помойку надо а ерепотцы да шляпотцы Шляпа с Алиэкспресса. Джек Дэниелс там был. А тут какие-то какашечки черные. Это кузюм или это какухи. Кози какухи. Шарики. С днем рождения, Дим. Платится. Свадебная. Реально свадебная в пол полатится в говне. Или что? Это роганина какая-то. Вот это кто-то свадьбу шикарно отметил, ребятки. Смотрите, оно все в дредах в брендах, или как их называют это камни, в камнях вот в этих, смотрите 465, какая-то роспись что, брать свадебное? Я думаю, надо взять, такое купят по-любому я думаю, это купят на свадьбу свадебное платье где надо на будущее вот на свадьбу не надо будет покупать, Димон опа порошок персил Color, вот столечко где-то остатки есть, тут сладкие Салфеточки разные, влажные. Вот это я беру. мыльно выкинули. Ватные диски в гараже пригодится. Победа над накипью и звездковым налетом. Антикипятин. Для всех видов стиральных машин. О, чуть-чуть печенюшечек. Вот это я сейчас похаваю. Сейчас примерно 2 часа дня, поэтому помоечка дарит легкий перекус. Как бы полдник это называется. вот. Обалденно, ребята, за ваше здоровье. И за мо очко. О, помойка рэп дарит. Ребята, это рэп. Помойка дарит рэп. Кепка, вот это ровный козырек равно рэп. Окей, Оу, ей, Я не летс Щит. Oh, yes. Рэп это кал, ребята. Поймите это. Но не весь рэп кал. Но всегда большинство рэпа это кал. Нормально. Мы бомжи-инспекторы. Может я ее забрал? А ты взял их Весы какие-то поля. Если вы забираете, то надо забирать. Моя помойка, блин. А, да? <свят> Сейчас будем драться за помойку тогда. <свят> <свят> да они не работают, на. Я как молния. Разрывай как бабочка. Бей как пчела. Помойки моя собственность. Понял? Да. Спокойно, парень, ты поперед бате не лезь. Тут все мое. Вот там какие-то стельки есть. Для обуви. стельки были под, под, под коробками. Вот там, да, да, да. Вот там. Это был отвлекающий маневр, чтобы сесть, завести байку и свалить поскорее на следующую. Ой, вот она, вот кормилица. Я за нее буду драться. О, мяч футбольный. Баскетбольный. Петра первого. Ой-ой-ой. ой Чуть Диму не сбили, вы видели? Но ничего, Димочке достался куш. В виде пакета особу във Ты видел? Тебе просто чуть в жопу не въехали. Да я верю, надо, я вчера. надо чуть пропускать людей. Шляпа. Сапоги вообще покупают, но вот ]OSSTALK. эти целые, в принципе, можно взять продать. Зенден шляпетки вот эти вот балетки там, Попробуем. о, вот это купят, это ботиночки, Попробуем. тоже зенден. Так, здесь еще сапожки, ну на зиму пойдут. О, о -хо -хо -хо! и прям к находочкам судьба привела, о. Диски Энигма. Нифига у него лицо такое довольное. Город 12. Не он. О, парик. А, это волосы. Куски парика. Ну это интересно. Тут такие волосы, прям как на моем лобке. Это огромный лобок. Они, кстати, очень вонючие. Дим, надо тебе парик для лобка? Парик на лобок, ребятки. Видели хоть раз такое? Запечатанное вот это наполнение для кальяна. Это табак для кальяна запечатанный. Вот это пригодится. Да! Куда лезет? У меня хочет отобрать. Дима, Всё. хватит отбирать меня. Тут куча с говнами. Тут насрано. И мы за вот это дрались. Мы с тобой вот за вот это дрались, ты понимаешь? Это о, бенгальские огни. Кэшбэк? Кэшбэк? Где? Кэшбэк, ребят, с помойки, кэшбэк. Один рубль. Помойка дарит деньги. Вы видите? Люди как заелись, рубль выкидывают. Ой, не чувак, вот тортичек. Вот эта песенка, вот эта сказка. Так он мягенький. Он свежий будешь? А чё... О, медовичок, ребятки. Кто-то его ел. Он очень мягкий. Че по сроку? До 27 09 Сегодня какое месяц? 27. Его кто-то прям этими зубами жрал. ходу судя добавили. по следам. Я не знаю, какой выбрать, ребятки. Напишите в комментариях, какой бы вы из них съели. Но я вот даже не знаю, какой выбрать. вот вы сейчас охереете. Сейчас я залезу, чтоб нормально там все осмотреть. Вот что я чуть не пропустил. И спасибо подписчику, который мне напомнил. Охренеть. Ребят, я сам в шоке. Не первый раз айпадики нахожу. Конечно, это приятно, ребята. Это очень приятно. Я вижу, что он в оригинальном чехле. Ой, какой беленький. Ой, какой сасненький. Я бы удивился, если бы он включился. Ребята, офигеть, чехол похож очень сильно на оригинальный, ребят, но он не включается, видимо батарея просто сдохла На 64 гигабуйта он, тут наверное батарея тут разряжена, еще, еще разряжена в хлам Возможно, еще О! О, ребята, Работы. я так и знал, что он в глубоком разряде, надо ждать пока зарядится Слушай, а ты уверен, что это трещина, по а, это царапина может это и царапина, кстати, вот видите он в хорошем состоянии а От, это, ну, для своих лет. Да это, наверное, второе поколение, первая, может, песня.